Посмотрите, какая красота, боже, какие чудесные, такие голубенькие, голубенькие, я сейчас не пойму, такие синие лепесточки, похоже, листочки, лепесточки на цикорий, цикорий очень полезное растение, точно цикорий, вот она красота. Такой красавец. Ну, он почему-то еще только-только начинает. Может, в других местах он уже расцвел во а все. Все, пошел такой дождь. Я не могу больше держать. Просто в темпе вот дохожу до дорожки. Может, там под деревом еще. И принеслась я домой. Удачи всем. Берегите себя. Всегда ищите во всем маленькую, хоть крошечную радость. Радость. Из маленьких же радостей складываются большие радости. А большие радости, это как бы называется счастьем. Тогда всем счастьем. Нет, счастье не так. Счастье, оно такое. Просто всем крепкого здоровья и доброго настроения. Хорошего выходного дня. Благотворного дня. Вот сюда я под Ивушкой иду. Здесь хорошо. Здесь не мочит. Ну и все. Вот Еще там впереди последнее что-то. Растение желтенькое. Нет. Это вот тут березка. сделала у нас. Березка. Такой вьюм. Здесь-то помню. О, тут уже и не, не подойти. Здесь тоже что-то цветет, но у меня зрение не важно. Я толком не могу разобрать, что это такое прелестно, такое кремовое. Вот и канал из Липольского озера.